Знаете ли вы, внутри вас скрыта особая сила, когда вы только рождались на этот свет, когда вы находились между тем миром и этим, когда одна часть вашего тела уже была рождена, а другая еще находилась в утробе, произошло нечто. В этот самый миг возник некий потенциал, или как его называют в народе, дар свыше. Этот дар – особая сверхъестественная способность, присущая лишь вам одному и никому более. Возможно, вы не замечали в себе ничего особенного. Но в вас скрыто качество, уникальная способность, с помощью которой вы сможете достичь всего, чего пожелаете. Это та сила, которая отличает вас от других людей. И именно она — ваш путь к благополучию. Специалистами в сфере эзотерики и мистики был воссоздан элемент сакрального знания. Магическая вещь выводящая ваш разум на совершенно другой уровень понимания. Представляем вашему вниманию скрижаль. Скрижаль — это уникальный предмет, магическая матрица, структурирующая все вокруг вас. Вы задаете пространство. Да, вы все услышали правильно. Используя скрижаль, вы способны привлечь в свою жизнь все, о чем раньше мечтали. Здоровье, деньги, удачная карьера. Это ваша возможность получить преимущество перед другими людьми и, наконец, начать жить той жизнью, которой вы достойны. Скрижали избавят вас от последствий депрессии и стрессов. Представьте себе, что вы магнит, способный притягивать все дары вселенной. Если вы научитесь взаимодействовать со скрижалью, сила притяжения притянет, притянет их притянет в вашу жизнь. Человек — это не только физическое тело, а еще и энергетика. Наличие энергетических органов у человека не оспаривалось ни в системах психофизического развития, ни в религиозных системах. Энергетические центры человек используют для общения с другими людьми и соединения с природой. Энергетические центры формируют энергетическое поле человека. Они служат приемниками, преобразователями и проводниками энергии, местом сбора и приема, содержащихся в атмосфере жизненной силы. Праны. Они являются воротами для проникновения энергии в наше физическое тело. Необходимо очищать энергетику и регулярно избавляться от энергетического мусора, иначе человек переносит это на физический уровень. Появляются болезни, проблемы на работе, серьезные разногласия в семье. Мы научим вас убирать весь негатив. Скрижаль способна вывести вас даже из самой отчаянной ситуации в жизни когда помощи ждать не от кого. Вы засияете совершенно по-новому, услышите ритмы своей жизни, ощутите прилив новых сил. И все благодаря скрижали. Принцип действия скрижали заключается в следующем. В тот момент, когда вы прикасаетесь к скрижали, или она находится на расстоянии не более одного метра от вас, вы включены в работу. Находясь в резонансе с энергетическими центрами человека, Происходит их постоянная балансировка. При наличии сбоев в частоте и ритмах, изменений биополя человека, за границей нормы, скрижаль мгновенно восстанавливает работу энергетических центров. Скрижаль – это эталон пульса жизни. После первого подключения она изменит всю вашу жизнь к лучшему. Скрижаль представляет собой особую зеркальную пластину с магической символикой и закрепленный на ней квантовый кристалл служащий для переработки энергетики человека. Большинство людей, прикасаясь к скрижали, испытывают неописуемые эмоции. Ощущение сакральной связи себя со всеми людьми и предметами. Моментальный всплеск, возвращающий вас к здоровью, безопасности, богатству, семейному счастью, будет заветным началом благополучной жизни. Также скрижаль позволяет своему владельцу оказывать и активное воздействие на человека. То есть, если вам нужно, чтобы кто-то вернул вам долги, или вы хотите завести отношения, но ваш партнер не ощущает ваши чувства, или вы считаете, что на вас порча или проклятие, Скрижаль – это верный помощник. Мы владеем методиками воздействия на информационное поле планеты и иные сущности и фантомы. Так как это воздействие опасно для начинающих магов, мы не можем дать технологии на общий доступ. Закройте глаза. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Погрузитесь в размышления о том, чего вы хотите для себя в этой жизни. Может вы хотите больше денег или вам нужна любовь? В каком доме вы хотите жить? Какой бизнес вы хотите иметь? Хотите добиться большего успеха? Может вы хотите найти друзей и единомышленников или обрести сверхспособности? Определите, чего вы хотите на самом деле. Думайте об этом так долго, пока не почувствуете что ваше желание вполне реально и достижимо. Скрижаль – это безграничная свобода, она даст вам все, чего захотите, успех, здоровье, счастье и у вас все что угодно будет и вы станете кем хотите, вы можете владеть всем по вашему желанию и тут нет пределов. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и в следующих видео мы расскажем вам как приобрести именную скрижаль. И опишем некоторые методики работы с ней. Уверен, вы сможете сделать все, что захотите.